Всем привет! С вами Малахов Алексей. И сегодня в видео у нас будет румтур по мини мастерской. Почему же я решил снять именно такое видео? На то есть две причины. Первое. когда-то давно мне просто в рекомендации подались видео с румтурами из мастерских. Мне было очень интересно, как у каждого из человек была обустроена мастерская. В некоторых из видео были даже очень интересные лайфхаки, как можно организовать место. А вторая причина. Я недавно, когда просто пересматривал старое видео на канале. Почему-то просто вспомнил, с чего все начиналось. Сейчас у меня есть, можно сказать так, небольшая мастерская. Но раньше все это было... Оно начиналось с небольшого столика, где места не было от слова вообще. Из приборов у меня был, грубо говоря, дедовский паяльник. Просто старый такой паяльник, относительно большой. Ну и, грубо говоря, ничего. А если сравнивать с тем временем сейчас, то все кардинально изменилось. Короче, погнали. Давайте начнем румтур с нижней части. Кто не понял, а вероятно никто и не понял. Мини-мастерская находится под кроватью. Как бы это странно не звучало. Грубо говоря, вон там, сверху, кровать, все. Но места в принципе достаточно, хотя и низковато. Начнем с этого места. Тут у меня лежит... Ножовка по металлу Шуруповерт И коробки от пельной станции, от мультиметра там И так далее Здесь у меня вот лежит трансформатор Просто трансформатор Вроде бы на 12 вольт Можем заглянуть внутрь Ё-моё Что-то пошло не по плану Можем заглянуть внутрь Тут короче всякие разные устройства Которые большинство из них не работают, То есть и работающие Можем заглянуть в коробку Тут, конечно, темно. А, или не очень можем. Давайте. Так, вот. Тут всякие проводки находятся. Там батареи на всех. Что там только нет Я думаю, позже взять все это и нормально организовать по категориям, чтобы это было понятно и удобно. Я думаю, дальше там нет сильно ничего интересного. Снизу, значит, также валяется порезанная уже гирлянда. Чуть в стороне здесь лежат, лежит пакет с проводами. Начиналось всё с правдов, сейчас там чё только нет. все что только можно идти, там можно идти. Как бы это странно, опять же, не прозвучало. Надо бы его отсортировать, потому что очень неудобная вещь, я почти-то уже не пользуюсь. Также под целом у нас есть подсветка, которая по изначальной идее вся должна работать. Но есть небольшая проблема, из-за которой она не работает, где-то и здесь отходит контакт. Я решил отдельно протянуть провод Потому что контакт отходил с самой э, Диодной сборки Но Это не помогло вообще Если пальцем надавливать То появляется чуть-чуть Во И тут а сразу ярче Также вместе с тем Должна работать та подсветка Но она тоже крашнулась Все никак не доходит руки Все это починить Здесь у нас валяется стопка матерей вот у нас э, плата от большой колонки. Была-была огромная-огромная колонка. Но вот от нее -то осталось только платы. Много матерей. Некоторые из них работают, некоторые вообще нет. Вот пакетик со светодиодной лентой. Очень удобно все это делать одной рукой. Вот. Всякие разные. Только ты... Тут их сейчас очень-очень мало. Дальше здесь рядом находится системник, точнее корпус от него, в котором всякое железо. Но он сейчас закрыт на скотч, так как крышка ни на чем не держится, она не закрывается в адекватном этом. И просто падает. Все время придется. Приходится ее поднимать. Поэтому я решил не показывать, что там. Ну, просто обычное железо. Дальше сверху у нас идет органайзер. В этом органайзере у меня лежит мой старый паяльник я его использую как переносной вариант сейчас так удобно просто взял органайзер и паяльник с собой там можно сунуть и флюс и припой и просто берешь и сразу идешь с ним никаких проблем дальше следующее у нас красная такая коробка из-под планшета сейчас там валяется термоусадка в этой коробке есть термоусадка совсем-совсем разных размеров. Есть настолько тоненькая, вот. И до да такой огромной. Это очень удобно, когда под рукой столько термоусадки, но все равно мне кажется, ее надолго не хватит. Очень-очень более необходимы тоненькие-тоненькие термоусадки. Даже не такие еще тоньше, только что были. Очень удобные для тоненьких проводов, для электроники. У нас в городе, рядом с моим домом, есть магазин, называется Бригада. Там продается самая минимальная термосадка, это вот такая. Она, мне кажется, большеватая. Это все-таки больше строительный магазин, но при этом хотелось бы и меньше термосадки. Но. Так, в принципе, магазин нормальный. Сейчас бы еще закрыть. Вс, падайте. Дальше у нас здесь идет еще один органайзер. Давайте на стол переберемся, чтобы было поудобнее. Вот перебрались мы повыше, сейчас давайте посмотрим, что внутри находится. Во-первых, в первой секции органайзера у нас тут лежат всякие разные транзисторы вообще не сортированные. Тут лежат кондеры, точно так же вообще никак не сортированы, ни по каким из характеристик. Здесь раньше была термосетка, но как вы видите, ее сейчас вообще нет. Все. Она переехала в эту красную коробочку. вот Дальше здесь раньше лежали светодиоды. Но в данный момент из них тут осталось не так много. Они лежат отдельно. Потом покажу. Тут остались мощные светодиоды. По-моему на 1 ватт. Просто диоды. И вот такой светодиод от фонарика какого-то раньше был. Дальше у нас здесь лежат всякие коннекторы проводов. Что-то еще, Всякие, даже не как сказать, это правильно будет. К... А, вот клеммы, да. Такие, такие. На самом деле, маловато видов, хотелось бы больше. Здесь у нас лежали резисторы, но... до данный момент они раскиданы по всему органайзеру, так как... При закрытии крышка не плотно прижимается, но из-за этого... Они просто рассыпаются. Их можно идти совершенно везде. Мне кажется, даже если порыться в кондёрах, то они валяются. Вон да, был. А, и фоток сколько? Короче, я думаю, вы поняли. Также здесь есть всякие кнопки. И пластиковые хомуты. Все, больше здесь ничего нет. Закрываем. Погнали дальше. Здесь у нас еще одна коробка. Погнали по содержимому коробки. Тут у нас идет флюс паста. Вероятно сейчас одной рукой не смогу открыть. Нет, не смогу, кажется. М -м. Не получится. Я думаю вы мне на слово поверите. Ну как флюс паста она. Не то чтобы сильно все плохо, но и не good. Но пахнет она вкусно. Дальше у нас здесь идет инструкция от мультиметра. Валяется пультик. Ч ⁇ тут еще? Валяется губка. валяется ардуинки. Понижающий стабилизатор напряжения. Просто стабилизатор напряжения. Их тут очень-очень много. Дальше 5 ардуинка. Припоем много. Ну, относительно много. Очень классно, если использовать для проводов 220 вольт. Отлично просто. Там сразу внутри идет и флюс. Грубо говоря, просто сразу лудится отлично, если провода не сильно окисленные. Дальше у нас здесь рулежка поворотников. Небольшая магнитола. Диодные мостики. Напомню, 380 вольт, ну или более, на 50 ампер. Еще одна ролешка. Тут у меня насадки на паяльный фен. Короче, после распаковки я, кстати, решил одеть на паяльный фен насадку. Начал одевать, короче, здесь просто... Тут, наверное, не видно, вот, обломилась крепление, я не знаю, что произошло, спорт кровать не стал, потому что, ну, блин, это мелочь, носительно, но все-таки не очень приятная. Осталось у меня три насадки, считать ту, которая где-то на нем сейчас. Тут у нас моторчик, который почему-то я до сих пор не убил, не знаю, что произошло. Дальше небольшой динамик, еще динамик, С динамиком тут опять моторчик, опять динамики. Коробочка, точнее, ну, емкость из-под припоя. Опять моторчик. Чё а, пустые пакетики. Тут эти. Как они называются-то? Я не знаю. <с Hughes> не могу вспомнить слово. Просто пустые пакетики. Крокодилы, которые очень-очень дико неудобные. Когда их.. Запрессовываешь к проводу, они потом обламываются, их неудобно держать. И вообще. Раньше я ими пользовался, сейчас, сейчас они у меня нафиг уже просто валяются здесь. Резисторы, по-моему, на 4,7 кОм. Тут у нас моторчик опять валяется. Тут у нас вибратор, как бы то странно не звучало. На этот на моторчик одет э -э грузик, который... Uh, я даже не знаю, как это сказать. Короче, происходит развесовка. Не, по-моему, не так это. Ну. Я даже не знаю, что сказать. Короче, она вибрирует. Вот. <laughs> Поверьте, на слово. Ладно. Дальше. Еще один моторчик. И 5 моторчик. Ой. Короче, еще один моторчик. Тут у нас Bluetooth модуль HC05. Еще пультик, Рфит карточка, Рфид брелки, опять коннекторы. Только что здесь сделать я не знаю. Но в принципе все. Давайте расходим все это обратно, пойдем дальше. держу ой опять <смех> все погнали обратно вернем место ящички тут стоит у нас коробка наверх подниматься ради этого мы сильно не будем короче здесь аккумуляторы но они все разряжены. Ну, так, если бы они были бы заряжены, было бы очень классно. Ну, короче, всякие телефоны, вот всякие модели, Nokia, они Nokia, все тому подобное. Чего они стоят? Я их никак не могу отнести на утилизацию. Я потом покажу, у них сверху точно так же батарейки лежат. Просто лежат, когда накопится, потом может схожу отнесу, если будет не лень. Там дальше стоит White Spirit. Короче, я его использую как просто обезжириватель. Давайте я кресло отодвину и пойдем дальше. Дальше у нас стоит сетевой фильтр Короче, от него идет все питание Совсем все-все Если мы вырубим, то все, что есть На рабочем месте, просто вырубится, да Все, прям все-все конкретно Подключено к нему и Если что случится, можно просто нажать кнопочку И все, до свидания питания Пойдемте дальше Тут у нас стоит относительно большая коробка Сейчас мы ее поднимем наверх И тоже посмотрим Здесь у меня стоит удлинитель Просто обычно в него воткнут Термосоплевой пистолет Тут стоят еще коробочки Потом мы когда вверх поднимемся их тоже посмотрим э -э Что-то еще скотч есть Титан Вон набор отвер Отвертки с битами всякими разными Но он мне лично не очень нравится Он не очень удобный Если прям резко понадобится найти Какую-то необычную э -э Необычно бит он, ну, как необычно относительно, там всякие шестигранники, то можно быть эти, Тут не очень удобно, она очень легко рассыпается, и они как будто из пластилины. Но ну, не все так критично, но все равно. Тут у нас USB-вентилятор. Валяется уже с древних веков, не знаю насколько давно. Также лампочки. Но ну, это я обычно возил с собой в велосипеде. Этот ключ. Что тут еще? А, тут также у нас идет емкость, потом мы ее тоже посмотрим. Погнали, начинать с этой. Один а открывается то мое А, все, нашел. Здесь у нас что только нет. Здесь у нас летает пара. Кабель, по-моему, раньше был Тут Выключатели. Лампочки, патроны. Провода всякие разные. Вилки. Я обожаю эти вилки. Они очень-очень удобные. Так-то поговорить там. Они неудобны, если в качестве использования ответку с отвлекся а и выкат они странно но их удобно очень использовать ну то есть зажимать них правда очень долго формулировал мысль у меня на таких вилках много чего держится Была бы возможно либо ничего я бы их бы накупил сейчас я их покупаю в бригаде там не стоит рублей 30-40 в какой-то момент у нас в магазине Санбери они стоили по 10 рублей. Там их осталось только 2. Было бы больше, я бы купил все, что там было бы. Потому что 10 рублей за вилку это прям вот за такое. Это на удобнее, прикольная. Здесь у нас провода 220 вольт. Тоненькие, многожильные. Тут у нас стоит автомат. И в принципе все. Можем обратно все это убрать. Давайте я сразу возьму все емкости Мы посмотрим что там находится Ой. ой ой Во-первых, первый из них. Я храню всякие штекеры, разъемы. Всякие аудио, видео тому подобное. Вот писи пополам. юсбишки не USB, все что только можно. на секунду тут мало, но раньше их было побольше. В принципе, все на этой коробочке. Следующий у нас у меня просто платные микросхемы рандомные лежат от блоков питания не, не рабочие, рабочие есть от банка бывшего который начал глючить, я пока в проблеме не разобрался потом возьмусь и посмотрю от ламп опять же всякие эти блоки питания ардуинки которые я так не смог подключить или я драйвер нужен не нашел или программатор какой-то не такой но короче не получилось но вот нано получилось идеально просто отличненько. Потенциометр впаянный на повышающий модуль. А кто я вообще впаял сюда? По-моему, я таким не занимался. Ну, блин. Понимаю. Плат защиты аккумуляторов. Опять же ардуиночка. Короче, много-много чего. Ой, сколько видео уже идет, ё-моё! Что-то я даже не это. Дальше у нас всякие болты, гайки, шурупы, саморез. Что тут только нет? Просто все, что было, из всего подобного скинул сюда. Всякие разные виды. Что только нужно. За все время, пока я разбирался к электронику, вот накопилось. И, по-моему, это не все, даже еще валяются. На этих эти емкости все пусто. Ой, боже, проверили. Давайте ее сейчас уберем. И пойдем дальше. Видосик получился. Получится очень-очень большим. Я не знаю, я планировался очень коротким. Я не знаю, как это произошло, такое бывает. Погнали! Еще одну емкость смотреть. Тут у нас лежит черная изолента. Да, не синяя, черная. Термосопливые стержни здесь были. Я не знаю, где сейчас они должны быть здесь, но тут их нет. А, вот один. <связывая> Еще изолента. Спички, которых нет. Такое бывает. Тут у нас припой. Картридер. Всякие губки, губки такие. Губки такие. Клей. Эти, как их опять называют, ё мое Клеммы. Только что они здесь делают, это они, по идее, должны быть в органайзере. Ладно, потом беру. Здесь этот канифоль. Опять же губки. Опять канифоль. Открывать не буду, лень. Ножницы. Закрывашка упаковок. Очень удобная вещь. В принципе, на органайзере все наверное. Сейчас пойдем наверх, ну... Грубляя на стол, смотри, что здесь находится. Во-первых, здесь у меня сделана подсветка. Выключатели вынесены на стойке сюда, но на каждый из светильников, можно сказать, из ламп. Но, но это неудобно. Недели 2-3 назад я на тот выключатель поставил вот такую кнопку. Очень удобно, классное, но конкретное расположение удобное. Просто подошел, тык-тык И туда не надо тянуться. Раньше я тянулся, да, там стойка гораздо-гораздо дальше получается Вон это туда фиг дотянешься На этом месте я занимаюсь письменными делами Уроки делаю Вот стопка учебников, которая здесь нафиг никому не сдалась Очень неудобная вещь Дальше идет колоночка Свен Очень тихая Такая себе Короче, она просто стоит здесь Здесь стоит также аудиосистема, старая, которая выглядит чуть некрасиво, но надо потом ее потом перекрасить, все будет очень хорошо. Также здесь стоит Привет. лабораторник. До этого хотел снять распаковку его, но мне почему-то стало лень, ну и ничего не снял. Если кому будет интересно, сниму распаковку, ой-ой-ой, обзор. Потому что лабораторник сам по себе, что-то я пальцем закрываю камеру, прикольный, вот. Рядом с ним стоит мультиметр. Мультиметр тоже прикольненький, удобный очень. Автоматический. Что-то я камеру кривлю. Тут у нас идет кабель-канал, в котором спрятан. В котором сделаны розетки. У каждой розетки есть свой выключатель. Раньше для меня это было актуально. Этот выключатель был еще до того, как была эта кровать вообще у меня в квартире стояла. И вообще ее здесь не было. Ну, короче. Им уже год-два есть. В тот момент это было актуально, это было очень удобно, а сейчас... А, у меня как минимум раньше, еще месяц назад, был тот паяльник, который я показывал, который я сейчас использую как переносной. И у меня нет выключателя, а выключатель делать на кабель, ну, я думал, блин, а что бы... Ну, это не очень будет выглядеть и не очень будет удобно. Я раньше просто было воткнуто все в розетке, нажимая выключатель, я... Включал и выключал нужный прибор. А сейчас появился павильная станция, там лабораторник, и тут уже ничего не понадобилось. Также вместе 2-3 я встроил туда блок питания. Раньше он стоял просто сверху, и тут вентилятор до сюда доходил примерно. И ну, просто было ну, некрасиво, неудобно. Сейчас я порезал там отверстие, и там стоит блок питания. В итоге 12 вольтовка выходит на подсветку. Вот подсветка. Под столом подсветка, когда я показывал. Здесь везде подсветка, там подсветка. Также у меня здесь выведены вентиляторы для проветривания. Можно сказать, помещение. Ну, это не то, что помещение, а место. Он второй. И их врубаю, когда появишь, чтобы у меня здесь был чистый воздух. А, что еще рассказать-то у нас? А, тут у меня небольшой склад динамика всяких разных. Сверху у меня тут валяется жесткий телефон, разобранный планшет. Какой-то видеопроигрыватель. Тут видеокарты старые, там usb Блок раздолбанный. Нормальный блок питания от компании. Ну, помню, у меня какая-то проблема добыла. Еще жесткий аудиосистема стоит, который уже показывал. Дальше у меня валяются батарейки. В одной емкости заряжены нормальные батареи, которые работают, во второй батареи, которые здесь которым уже очень-очень плохо. Тут стоит коробочка емкости, я что то выкинул, то сюда складываю, потом в органайзеры всякие засовываю, чтобы было понятно. Тут валяется бывший плеер миньон. Сейчас он разобран, у него короче аккумулятор разлукся до такой степени, что там все вообще плохо. Там еще одна коробочка всякой мелочью. Тут есть коробка, мне кажется, я их куда надо будет внутрь убрать. Тут светодиоды Тут всякие разные светодиоды которых. -мо. Как бы сказать-то? Короче, тут сами все цветные светодиоды Блин, что-то нет, не, не кладет. Короче, который сами по себе имеет цвет. Вот, я не смог по-другому объяснить. Долго-долго думал. Ну, относительно, конечно. Что-то они открылись, не закрываются. Короче, ладно, уберем. Дальше здесь светодиоды по цветам уже разбиты. Они сами по себе прозрачные. Но при этом излучает цвет разных цветов Вот допустим R это красный G это зеленый логичный. W это white, то есть белый Ну и дальше и тому подобное Изначально я заказывал их было по 100 штук Не стал в распаковку включить, Потому что было уже поздно, или не снимать что-то и так далее Я их распределил отдельно коробочку Поставил по цветам разбитые, удобно Думал эту куда в лупе брать Но не знаю почему, до сих пор не убрал Тут У нас есть СМД светодиоды. Если лампочки, допустим, чинить. А, ну как раз даже вот валяется. Сейчас тут начал чинить. Светодиод сгорел. Из него вся лампочка не работает. Вся цепь. Просто берем, заменяем светодиод и обратно впаиваем. Все, и все будет работать. Давайте судим их обратно. Okay. Дальше у нас здесь находится флюс. Тут во втором жестке тоже раньше был флюс. Припой. Валяется бредборд. Дальше здесь у нас медная оплетка чтобы припой лишний убирать. Также здесь у нас SMD-средиоды тоже по чуть-чуть, чтобы здесь валяли, чтобы было сразу. Раз, раз. Стабилизаторы. Дальше здесь всякие дисплейчики, не дисплейчики. Вот ардуинка, что там еще есть, а вот RFID, считыватель, меточка сама, дальше разбитый iPhone валяется, где-то от него матрица дальше, там наждачка виднеется, флешечка, тут у меня все базовые инструменты, не знаю получится сейчас поставить камеру или нет, Наверное, получится. Сейчас прервемся в видео и вам покажу кое-какой удобный очень лайфхак. Короче, так как стриппер не справляется с такими проводами, он их просто или изоляцию не снимает, или жило выгрызает. Образно говоря, конечно же. То у меня есть очень-очень удобный инструмент. Это такие ножницы. Короче, когда они режут, они начинают просто боком идти. Раз-раз. Все. Просто концован. Ни одна из жил не пострадала, все на месте, очень удобно. Мне по сути очень классная вещь, как бы это странно не звучало. У нормальных людей нормальные стриперы, а вот такие как я ножницы есть. Все, давайте погнали дальше. Что-никак, отвертка, плюсовая, вот, минус, ножницы такие, которые нормально режут, стрипер, пинцет огромный, маркер, который подходит для шины, я не знаю как он называется на самом деле. Вот те самые ножницы Пинцеты всякие-всякие разные Фазоискатель Ну или по-другому говорят тестер Очень идеально подходит как Минусовая отвертка Отличная вещь просто И оловоотсос Также здесь у меня во-первых есть телек Он даже робит Но как телек он не робит Ну короче он может выводить изображение там с флешки Не флешки Но а вот телевидение не показывает также у меня здесь стоит паяльная станция. Э, что не сказать? Паяльный фен, паяльник. Давайте разберем, что у нас у меня здесь в емкостях находится. Вот что-то упало, полетело. А что полетело-то? Может показалось? Короче, сделаем вид, что показалось. У меня здесь валяются а аккумуляторы всякие разные. Есть такая сборка. Есть батарейки всякие разные. Вот. 2032. Очень такие ходовые батарейки. Акуматашки там. От телефона тоже. Дальше здесь у меня идут. Я даже не знаю, как они называются. Короче, это платки, на которых ты сам выпаиваешь схему. Ну, говорю, я чтобы не делать навесным монтажом и плату не заказывать и саму её не делать, короче, ну удобная вещь, короче. Сильно многое, короче, тавтологии мы как никак. Здесь у нас резисторы самых ходовых номиналов по 10 штук каждый, но мне кажется, надо потом по и будет заказать по 100 штук каждого номинала, потому что, ну, это маловато, откровенно говоря. Приходится прям жалеть-жалеть. Некоторых остается мало. Часто бывают нужны резисторы для светодиодов, там, 12-вольтовые, 5-вольтовка. И как раз таких очень-очень мало осталось. Бывает по одному, по два, и прям жалко-жалко. Потом, чем буду пользоваться, я даже не знаю. Дальше, погнали сюда. Тут у нас SMD-резисторы. Это раз тоже всяких разных номиналов. По-моему, не очень мощные. Как я уже показывал, светодиоды диоды промаркированные по цветам. есть транзисторы. Кондеры. Здесь уже рассортированные, уже покупные. Сразу ну низковольтные. Ну и в принципе все. Дальше у нас там идет всякие разные жалы. Давайте их поближе рассмотрим. Для фена Блин Очень, очень плохо Короче, они все высыпались Какой-то гад их не закрыл Я не знаю, кто это был Вот прерывались мы Я собрал э, Жало И вот По-моему, было где-то еще Может, скандюпал, но я не знаю Мне сейчас лень что-то искать Ну, вроде бы нет Давайте обратно это засунем Туда да. А кондер еще жить. Вот. Также здесь, блин, транзистор тестер только батарейка где-то отдельно является. А, вот батарейка. Ну или по-другому, ESR-метр, как, как только не называют данное устройство. Очень удобная вещь, вообще реально классная. Погнали дальше, давайте крону обратно засунем. Там у меня всякая баракл тоже валяется, когда разбираешь, бывает. Остается Вон блок питания на 20 вольт. Для чего он использовался раньше, я не знаю. Короче, батя дал, ну какой-то нашел где-то. Дальше здесь пультик лежит от телека. А, вот JBL-ка. Здесь у меня валяются всякие пишущие принадлежности. Здесь у меня проводки тоненькие-тоненькие катушками. Что-то еще хотел показать. Даже не знаю. Что-то было интересное вроде бы. Вспомню, что хотел сказать. У меня раньше была выведена 12 вольтовка. Почему раньше? Сейчас она тоже работает. Тут стояла кнопка. Я думал, как, блядь, лабораторник. Просто разобрать это все, но... Там, короче, много чего коннектится к этому. Я только думал, блин, пусть пока висят. Так я их не использую. Раньше я их использовал вместо лабораторника, там через резисторы. И просто... Использовал как, короче, для проверки. Но это вообще не очень удобно. Ну, вообще неудобно, скорее бы сказать. Ну, в принципе, все, видосик подходит к концу. Кому было интересно... Ставьте лайк, пишите комментарии. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. С вами был я, Малах Алексей. Всем удачи, всем пока.